И слезы на очах, но друг благословения ты помнишь, как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей где взять нам этот опыт в душе, не научившийся страдать. Намек на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, Но ободримся наш отец не очень. Настаивать не надо на своем Пусть все идет, как Бог премудрый хочет Бог учит нас терпеть, молиться, ждать А без скорбей, где взять нам этот опыт? Душе, не научившейся страдать, Намек на горе вызывает тропот. Бед, мы движемся с кочек и колдобин А легкий путь, где на стене, Не слишком ли для странников удобен?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 Вызывает робот, С надеждой поднимаем к небу взор, Придет пора скорбям посторониться. Из тех, обстоятельств на простор Нас выведет высокая десница Нас выведет высокая десница Ты не встречалась, благодари же его. Ты усернее, чтобы в пути. Скорб, теснотоль, друзей без участия Все, что волнует, тревожит В радость большую и вечное счастье Бог превратить это может В радость большую Вечное счастье мог превратить это может. Нам, человеком любовь жизнедателя словно небес без без Почему у детей сладкие сны? Потому что они них молится мамы. Если беда постучится, Кто же еще, как не ты? Иисусу молиться, что Отце просит и просит молитвенно Научи меня жить, научи Потому что горьки мучительны Бесконечных ошибок плоды Потому что горьки и мучительны Бесконечных ошибок плоды. Я устал от сомнений и горечи, а с тобою должно быть легко, Ведь живущим по Слову Господнему, Знаю я, унывать не должно. Ведь живущим по Слову Господнему, Знаю я. Не должно Научи Твою волю небесную Отличать мне от воли моей Отличать голос Твой, голос вечности от людских тебе чуждых речей. Отличать голос твой, голос вечности От людских тебе чуждых речей. Ты готовишь нам небо бессмертия Ну а как же с ошибками быть Без отчаяния и без беспечности Научи, научи меня жить Без отчаяния и без безбеспечности. Научи, научи меня жить. Стал. Ты жизнь моя и больше жизни нету. Я без тебя давно уже не жил. Тебе доверив жизнь пришел я к свету. В тебе нашел существование смы. Держаться за Тебя хочу я крепко, Ведь Ты для грешников стал постижим, А дьявол часто ранит сердце метко, И Ты, Иисус, мне так необходим. Прости меня, что сил так мало В борьбе с грехом теряю я тебя Но все же найду во что бы то ни стало Ты только лишь не покидай меня Желаю всем сердцем научить тебя любить, служить тебе до смерти обещаю, и посреди неверия верным быть. Разрежут его Жизнь пройдет, как дуновенье Одной свечой беднеет вдруг земля И чтоб одной звездой богаче стало небо Все, что ты сделал, здесь для него, на земле, жизнь пройдет как дновение, Одной свечой беднее вдруг земля. Качестала небо, вера, чудотворная нужна, в день тысяч сто отправляет. Содержание всем зависит будущность, рай или ад. Жизнь пройдет как дудовение, Одной свечой виднеет вдруг земля. Чтобы в одной звездой богаче стало небо вера Протяни ко мне добрые руки. На кресте умер ты за меня. На кресте умер ты за меня. Помилуй меня! И хоть вера моя так ничтожна, Поднимаю я к небу глаза, Поднимаю я к небу глаза, Жизнь моя без тебя невозможна. Сын Давидов, помилуй меня, И хоть милости я не настою, Только ею ты держишь меня, Только ею ты держишь меня, Мне с тобой хорошо, спокойно когда сердце Болит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть, ты склонись. Надо мной Боже мой Боже мой Дай мне силу Тебя Почерпнуть Когда в сердце Сомнений Войдет целый Рой И унынье Заснуть не дает Ты склони надо мной Боже мой боже мой и снимись меня тяжкий мой гнем ты склонись надо мной Боже мой боже мой и снимись меня тяжкий мой гнем если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услыши, прости, и омой. Надо мной, Боже мой, Боже мой, И услышь, и прости, я мой. Когда время придет мне расстаться с землей, Оставить всю жизнь позади Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой И в покой меня в вечный веди Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой и в покой меня вечный веди. Как мог сказать? Что ты Христа не знаешь, Как мог сказать, что Бога не видал, Любви Христовой ты не замечаешь, А Он невинный за тебя страдал, Любви Христовой ты не замечаешь. Он невинный, за тебя страдал. О, если б ты искал его усердно, Как правду ищу, ты бы его нашел. И жизнь свою не прожил бы бесцельно, Не рисковал бессмертную душой. И жизнь свою не прожил бы бесцельно, Не рисковал бессмертную душой. Себя покоем ложным Один Господь спасение дает Ищи Его, пока найти возможно Христос навстречу ищущим идет Ищи Его, пока найти возможно. Христос навстречу ищущим идет. что благодарит Творца? Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца. Хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жизнь Отзывать Христу не устает, Где подала прощения просила, Ведь Он в беде мне руку подает, Ведь Он один прибежище и сила. Чему мне хочется любить Его сильней, искренней, чище. Мне не за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище к нему идет душа поет небесным отголоскам придет мой день я ноги обниму того кто умер на кресте Голговском.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 Дать конца пути не говори, что ты устал вперед идти. Не говори, что ты измучен от креста, поверь Христу. Христос был распят за Тебя. Не говори, что нету места от тоски. Не говори, что по не говори, что нет забот Твоих конца. Поверь Христу, Христос был распят за Тебя. Сколько мук он за тебя, мой друг, принял, А сколько весен, сколько зим тебя он ждал, Не говори, что дверь к нему уж заперта. Поверь Христу, ведь Он был распят за тебя, ведь Он был распят за тебя.